Птички на юг летят. Холода на севере, видимо. Турр творон стой. Ух, хотел разглядеть кто. И не разглядеть. В общем, на сегодня уже, на табун 15 вижу. Вот так вот. Так. Пока головой крутил в какую сторону, то надо ехать куда-то туда. Кажется, нашли с вороном следит прибывания оси. Стоял тут, долбил землю, ломал березку. Мы движемся где-то в его направлении. Может он нам навстречу? прошел, а может мы за ним идем. Непонятно. По краю. Поле сейчас много-много березок видел наломанных. Но лень было подъезжать, смотреть это вот старое. Проверить, свежие, не свежие. Вот так вот. -от. Ось есть здесь. Но далеко с кожевором, да, сюда не наездится. Но... Воронов по воду веду. Там вот лось. Ветер сильный. Сейчас тут был получится, не получится его заснять, не знаю. Да вот здесь вот ходил. Сейчас банку тогда достану, попробую банку дунуть. Может услышать где-то он вкус зашел. Нас увидал. 80 до него так, я наверно на всякий случай надо на ворона садиться Что, Ворон, скажешь? нет мы его победили да ворон победили ну нормально так подошел метров наверное 50 О, молодец не испугался как то вот так вот